Зов может прийти от врага, от мамы, от подруги, от книги, от кофейной гуще, от чего угодно. Просто если вы настроены на поиск ответа, ответ к вам придет. Сформировать вопрос это та еще история. Но все из вас знают прекрасно, что формирование правильного вопроса 80% ответа, да, такая избитая фраза. Но это, это про это. А ну, по инструментам пройтись не, не очень много времени у нас, совсем его буквально нету, Но ш, что здесь можно делать? Я хожу в республику, если говорить про Москву. Республика, книжный магазин на Мясницкой, на Цветном бульваре. Это какое-то пространство силы для меня. Не обязательно ехать на Байкал. Понимая, что я где-то не могу разобраться, я формирую запрос и иду в республику, смотрю, что мне говорят корешки книг. Благо сейчас книг тысячи, можно корешки читать и нормально... И IQ будет повышаться, да. Кто-то ходит, желательно в поиск за зовом ходить одному, без балаболющей подруги. Ну, если нельзя там ребенка с кем-то ставить, ну, вот тот момент, когда он спит. Обычно это 30-40 минут. Вы конкретно этим занимаетесь. Многие ходят на берег реки. Это может быть торговый центр, если вот эта суета, наоборот, вам подходит, да, если это какая-то метафора для вас растущая. Смотрите, какие приходят ответы.